всем привет так дорогие друзья мы Все. дайте знать идет звук вы нас видите угу. так ну что мы начинаем наш поэтический вечер, да? Все, давай, представьтесь, всем, всех поблагодарить. Всех. Добрый, добрый вечер, меня зовут Вячеслав Хоба, я поэт и издатель. И сегодня приглашен быть членом жюри этого конкурса. Ну что ж, начнем? Начнем. Так, а это у нас такая прекрасная... Это у нас... Так, ну-ка, ты что у нас, Я, что такой у тебя замечательное? Тоже поэтесса будешь? Лучше нашим украшением сегодняшнего вечером, да? Лучше такой лицом нашим, Помахайся, всем, пожелай всем. Передай, кому хочешь привет, привет передать? Передай привет кому-нибудь. Друзьям, маме, кому хочешь. Она передает привет папе, который сейчас на сцене. На сцене, папа на сцене, ну все, тогда. Так. Ну что, друзья, начали, да? Идем. Ребята, можно маленько блядь, одну секундочку. У кого работают телефоны, можете включиться в YouTube пойти. У нас будет идти прямая трансляция сейчас. Мы транслируем наш вечер сегодня. Значит, на Instagram, наконтакте, в Одноклассниках это будет все выложено. Прямая трансляция. Поэтому можете набрать сейчас своим знакомым Передачу они вас видели. Когда будете выступать. Можете все выходить и писать приехать кому-то. странам. Друзья. Пока небольшая заменка. Ну, что могу сказать? Я впервые здесь, ну, ну, атмосфера здесь пока подготовительная. Ну, всегда так происходит, когда что-то начинается с нуля, когда только-только начинаются всякие мероприятия, вот здесь просто что-нибудь писать, что есть так. Что еще можно сказать? сказал Прямо Так, ну что у нас тут? Так, а стихи какие -нибудь? Ну, что ж, да, пока суд додела. Ну, что ж, давайте знакомиться. Я очарован Гамилевым, с Волновым Бродским, Пастернаком, А излагаю перед всеми пустой утробы постулаты. Меня приняли звуки Грига, музыка Моцарта и Лейца, А жизнь ритм не убивает неровный стук больного сердца. Кусла до глаз... Латрайка и Магрид, Лиака, Касса, Леонардо. Да вот, милее всего, бумага с портретом президента штата. В штат. Приду по жизни прогибаясь под тяжестью креста на шее. Не бью лицо, но получаю. И вот, почту, за панацею я человек. И это пахнет медаль одеколоном, табаком, вином, касторкой, чесноком, распухшие пахмелье морды. А это быть, -то, подпись, думаю, только сейчас есть, а потом не будет. А не будет, не будет, будет, а будет, запись будет. А если у пробил Ничего, все на свете, думаю, камеру забыл. Нет, все будет, все будет выложено. И потом будет выложено, черепа, сразу иисусы большинство. Вообще <связь> Наверное, не зря я ее забыл. Прости, простите. Я... простите Пойте, и лапник Ну что, ну, бывают такие э -э, организационные моменты. В общем, будем считать, что познакомились. Ну а пока немножко такого, наверное, весеннего настроения. Э -э, ехал в метро, э -э, добирался сюда. Э -э, и вспомнились такие э -э, зарисовки. Это у меня так, э -э, есть такая серия зарисовок именно из метро. Девушка напротив. Лихорадит ножкой, шоколадец взглядом и загнувшись кошкой. Девушки напротив, видно, очень нужно, чтобы на часочек стал мужчина, мужем. У меня есть одно стихотворение, которое тоже из метро, но оно является чистейшим погиатом, потому что я его не написал, а списал Сейчас забери. Сейчас забери. с афиши, которая висела напротив. И получилось такое стихотворение. Диблисин, Райли, Сенсанс, Бран, Бран, что еще пока... Но опять же, что касается метро, стихотворение по названию Москва. Вновь утонул. Суетливым метро, к дому вагонным ручьем истекая, Я понимаю значение твоё, город, истерзанный краем до края. Ты извини, что тебя не любил, что измывался росою провинции. Нью-Велон, исполненный сил, страсти, азарта, любви и амбиции. Спасибо. Вячеслав, покажи свою книжечку за издание. Как ты издаешь, А как издатель уже? Ну это Как я могу связаться, допустим, эти издательства. Как я обратился? Ну, самый-самый простой способ найти меня в вконтакте. Там у меня основная страница. Вячеслав Хоба. Заходите. Дело в том, что я даже прорекламирую не эту книжку, а другую. Я вот свежие издали. Очень интересное издание. Там. Это э, книга и, да. и, Ивана да. Котина Бургунца. Да. Вот. Это, мы, это, это книга на полгода. Делали мы эту книгу с Иваном. Ну, вот, очень такой большой труд. Это третья книга его. Так, вот. Ваня, привет. Так он что? Приглашал нас... 12 у него был там батл, участвовал угу. он начала, да, Приглашал угу. меня, чтобы там это делал. и так далее. Мы вместе смотрим, что хороший тренингер. Мы все, все прорвался подарить. Да. Так что это вот как бы из, из последнего то, что издано. Ну, а так вот ну, мы издавали там еще много... Ну как бы смысл на на нашего издательства это продвижение молодых поэтов, молодых литераторов. Так что обращайтесь, если что. Вот. Я, честно говоря, сегодня не подготовлен был э, к эфиру. Я просто думал, что тихо отсижусь э, на скамеечке жюри. Вот. Посужу немножко. Да вот казалось, что сам судим стал. Э, что еще? А! Пока э, есть возможность. Э, в этом году Фестиваль Быть добру будет проходить в Тульской области с 9 по 12 июня приглашаем всех. Заходите на страничку, официальную страничку фестиваля Быть добро. Помните, что поэтический дворик Быть добро» он существует, он будет. И как бы там можно подавать заявки на участие в фестивале. Можно поучаствовать и. Попасть к нам на фестиваль. Это вот что могу сказать? А также слушайте радио, быть добром. Ну, в общем, быть добро» – Это очень интересный фестиваль. Суть его в том, что мы пытаемся найти по всей России интересные молодые коллективы и дать им возможность не выступать, но ну, как вот клубах там на ну, 50-100 человек отдать им возможность выступить на сцене и чтобы их увидели несколько тысяч зрителей это такой очень большой эм... Даже внутренний резонанс у молодых музыкантов вызывает. Поэтому я считаю, что вот наш молодежный, наш музыкальный волонтерский фестиваль Быть добром, он заслуживает своего внимание. Так что смотрите ВКонтакте, смотрите на официальной страничке нашего фестиваля. Дорогие друзья, добрый вечер. Всех Все начинаем, начинаем. Вас рад видеть. А мы начинаем наш очередной тур нашего народного шоу талантов зачет. Я хочу, чтобы мы с вами поаплодировали и встретили всех, кто сегодня у нас здесь присутствует. На самом деле присутствующих сегодня много. И в первую очередь я хочу на ваш суд представить замечательного талантливого музыканта, который играет мелодичный баладный рок. Это Константин Бирн. Блок, рок, фолк и бард-музыки представляет сегодня Марина Меган Толстопятова. Ура! Эта девушка является победительницей множества московских клубных конкурсов. Вот, замечательный бард, замечательный поэт. Девушка обладает харизмой, проникновенным голосом. В общем, мы ее ждали и звали очень долго, и вот, наконец-то, она у нас. Давайте еще раз ей поаплодируем. Ура! Харизм сегодня! А, наконец-то у нас поэты-мужчины. А, поэты-мужчины не один человек, как обычно. А сегодня у нас два человека. Это Максим Караганов. Максим, Максим представляет такую поэзию в жанре такого магического реализма, я бы сказал. Вот я слушаю его стихии, вспоминаю, например, там Маркиса того же самого, вот что-то такое, вот в этом есть какие-то такие ассоциации у меня. И наш новый резидент, человек, который впервые у нас в гостях, Антон Линков. Оно также является участником и победителем а, множества поэтических батлов по городу Герои от Москва, а, может быть, еще по каким-то другим городам. Я не знаю, к сожалению, но я думаю, что участвует где-то. И, в общем, я тоже рад ему, как нашему новичку. Наш постоянный участник, а, основатель такого интересного музыкального проекта, как Инди Шансон. Сегодня вы узнаете, что это такое. Илья Клюев! Человек откровенно зажигает, если не увидите. Как это? Человек, исполняющий в стиле поп свои произведения, поет, ведет мероприятия, плавно и сексуально движется на сцене. Также, скажем так, исполняет пародии на европейские поп-песни. Вот, скажем так, продолжатель творчества Минаева который в свое время делал на а, поп-восьмидесятых всякие пародии. Влад Грей! И замечательная девушка, солнечная, легковесная, женственная, которая играет настоящий женский рок. Девушка, которая не побоялась в свое время выйти против 50 ВДВшников, сыграть музыку и покорила сердца каждого из них. Это Мария Палькова. Теперь настал черед перейти к нашим уважаемым представителям жюри. Я хочу представить вам Фердор поэтов, замечательный поэт, блогер, шоумен, человек, который ведет социально активную позицию, вот, сегодня он второй раз у нас в гостях, я надеюсь, он не разочаруется. И также замечательный поэт в жанре маньеризма, и не только, это Вячеслав Хова, один из основателей музыкальных фестивалей, таких как «Быть добру», например, занимается изданием молодой поэзии, вот, то есть не последний человек скажем так, в Москве, в культуре и в искусстве. Вот. Поэтому вот эти два серьезных дядьки будут сегодня вас судить, будут оценивать ваше творчество, ваше искусство, и даже подготовили кое-какие небольшие призы. В том числе они будут заниматься трансляцией на весь земной мир нашего небольшого мероприятия. Так что нас видит Москва! Поплотируем городу Москва! И не только, я думаю! Константин Бирн, замечательный музыкант, который играет балладный медленный рок. Он пришел сегодня нас поддержать вне конкурса, за это огромное спасибо. С него-то мы как раз и начнем. На сцене для вас играет Константин Бирн. 13 четверг Да, да, да идет, да. Сейчас вот просто микрофон спадает, чтобы уже неполадок не, не было вот, наступления. А могу вот так тогда сделать? Раз раз. раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Я даже не знаю, сейчас начнем играть. Походу пьесы разберемся. Да, так, еще раз добрый вечер. Меня зовут Константин Бир. И я что-нибудь что-нибудь ребят исполнит Начну я с песни «Я бегу». Все будет хорошо, ветер развеет прах, Я начинаю путь. Пусть это будет так, знаю, что решено. Я убегу и все. Прошлое только миг, прошлевшись буквы. Я бегу. Туда, где светят звезды, не угнаться вам за мной, за моей мечтой. Я бегу. Тут, где светят звезды, Не угнать слов за мной, За моей мечтой. Все будет хорошо, Ветер разнеет брак, Я начинаю путь, это будет так, знаю, что и женок, Я убегу и все. Прошлое только мир, Я бегу. туда, где здесь угнаться вам за мной До моей мечтой. Я бегу. Туда, где светят львы, Не угнаться вам за мной, За моей мечтой. Звезды, не угнаться вам за мной, за моей мечтой я бегу туда, где светят звезды, Не угнаться вам за мной, за моей мечтой. Как-то так, блин, палаличный кончик. Продолжим, продолжим. Следующая песня, следующая песня называется называется Ангел Болстри. Твоё тело ветер обдувает, И ты, ты хочешь, молчишь, Чувствовать, что кто-то рядом. Ты уничтожаешь мечты, Обуждая в себя, Разрывая сердца вновь и вновь, Угоняя себя. Ты уничтожаешь мечты, Обуждая в себя, а удаляя себя Ты вновь все твое тело ветерок тупал Словать, что кто-то рядом, но одиннежество в ночи Меньшает чувствовать мечты, но мечты твои любви ты, ты ангел, ангел, ангел плоской любви Ты уничтожаешь мечты, возбуждая этим себя Открывая сердца вновь и вновь, удаляя себя, ты уничтожаешь мечты, возбуждая себя, отрывая сердца вновь и вновь, удаляя себя. Ты уничтожаешь мечты, возбуждаются тебя. открывая сердца. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо, Сейчас такое что-то будет... А можно, This <laughs> love, this <laughs> love, oh, this Генастья, и чтобы теперь зажечь сердца Надо растопить твои глаза Мое её окне видно луна Хочется волшебного вина Чтобы улететь к небесам И тебя завтреть всегда ты растаяла для меня как глоток ручья. Ты растаяла для меня как глоток ручья. Я... Свет в твоих глазах, как ты в одной Ты видал, что теперь видишь, даже из сердца. Надо да, ставить твои глаза. Моя магья на лунах хочется уже на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 И расставила блядь. И я Канал в Ручьев Спасибо. Следующая песня называется Стих в Лунный. Из-за того, что нет тебя, глаза твои скрустали душу мне разрезали. Мы нашли себя И смени Затем Затем Я увидел тебя ДИНАМИЧНАЯ Прошли сюда и взгляни за тенью. чем я увидел тебя? Константин Бирн, да, спасибо всем. Константин Бирн, наш российский ауэспресский! Его выступление чем-то напоминают баллады Трубадуру, да? Из временских музыкантов. Эти песни могли бы быть свободны и исполнены в этом замечательном шедевре. Очень мелодично и классно. И сейчас я хочу объявить открытым наш конкурс и хочу представить наше жюри еще раз. Сегодня оценивает наших конкурсантов Федор Поэтов, наш блогер, поэт, человек с активной гражданской позицией и Вячеслав Коба, организатор фестиваля «Быть добро», поэт. И основатель книжных всяких публикаций, занимается творчеством молодых поэтов. И мне хочется, конечно, же, дать нашим представителям жюри приветственное слово на сцене. Федор Поэтов своим приветственным словом и, может быть, с парой политических срок. Федор Поэтов! А можно гитару, а? Секундочку, да. Гитару, да, может ли гитару? Я всех приветствую, добрый вечер, дорогие друзья, сейчас я тебе инструмент детальный, я что прошу, у нас будет прямая трансляция в ютюбе, да, можете набрать «Поэтов ТВ», подписаться, канал, и завтра будет разброшено на четырех ресурсах, ВКонтакте, Инстаграме, Будем себя смотреть, может оценивать себя, я хочу выступить в таком же Спасибо. Thank